Так, зашли мы в Так, Ага, да, вот смотри, у тебя 400 хобби токенов. Это, это значит, надо умножить на 10, это будет 4000 голосов. Ух ты. Вот, да, мы заходим выше, поднимись, чтобы меню в верхнее видно было. Ага, так, идем на Хадакс. Вот, в меню там угу. заходим на Hadax. Да, сейчас загрузится. Потом, потом раздел голосования. Так, ага, спускаемся ниже. Там где-то на восьмой позиции, по-моему, должен быть Сиви coin. Да, да. Да, подтвердить. Вот. Да, вот восьмая позиция. Ага. А справа вот голосовать. Да. Голосовать. Угу. Так, сейчас догрузится. Провести вправо. Тебя... Подожди. Ну или ладно. Так, смотри, у тебя здесь ä, прописан баланс доступно 400.50 вот вот этих хобби токенов ага. и мы прописываем вверху вот где голоса единичка стоит мы здесь прописываем 4000 4000 ага вот так нажимаем подтвердить подтвердить угу. да и сейчас будет всплывающее окно о том что голосование успешно выполнено вот вы голосовали 4000 голоса отлично все на этом все Ф да? да на этом все все сейчас передам все нашим партнерам коллегам угу. все. отлично давай, до да не за что сергей до ага, связи, хорошо давай. до связи да. хорошего дня